полночь встречаемся, да, как раз нет, пять минут, да, доброй ночи, Алексей, Артемида, доброй ночи, все, вы тоже не спите, ну вот, а я так, знаете, с утра, ну не с утра, когда там я стрим проводил, что-то многовато, два стрима в день, конечно, многовато, но видео сегодня никаких не, не сумел сделать, потому что очень много забот было, поэтому, ну, думаю, ладно, обещал стрим, Значит, есть немножко времени. Надо провести. Тем более как-то сложились так обстоятельства, что вот такая тема, ну, печальная, конечно, но, как я понимаю, необходимая, потому что так вот получилось, что, знаете, вот как-то идет волнами. Ну, реально волнами. Вот сейчас люди обращаются. Вот действительно, сейчас многие уходят из этого мира. Родные, близкие друзья уходят, переходят, как говорится, в, другом, в другое измерение. Поэтому, ну, так как с мистической точки зрения, как силой души своей помочь? Вот это вопрос. Часто волнует родственников, потому что мы понимаем, что, а что мы можем сделать. И мы, конечно, обращаемся, там, ну, какие-то моменты, может быть, молитва или еще что-то. Нужно ли помочь человеку, который, душе, которая переходит, нужно ли помочь? Действительно нужно, друзья мои. Вот и если вы человек осознанный и понимаете, что жизнь наша не здесь началась и не здесь закончилась. И если тем, тем более разные люди, вот если это ваши друзья, тем более ваши близкие, то это, ну, как бы. Ваши кармические партнеры Вы не здесь и не сейчас встречаетесь с ними А часто переходите из жизни в жизнь В различных, так сказать С различными отношениями с этими людьми Поэтому помочь им На самом деле, так сказать Ну вот я бы сказал, хорошее дело Ну не скажу, что святое Но все-таки Но все-таки очень важно. Да Доброй ночи всем, извините Пока не буду на вопрос отвечать, давайте сначала раскрою тему, а потом э, ну, какие-то вопросы поговорим с вами по текущему По текущим моментам Итак, значит, уход человека из жизни Когда близкий вам человек, друг, либо родственник уходит из этой жизни, как вы, как человек мистически настроенный и осознанный можете помочь ему Что ценится в том мире? Энергия вашей энергии, то есть вы можете помочь ему энергии, как вот вы, может быть, на расстоянии можете помочь, ну, своему родственнику, который попал, может быть, в какое-то неуверенное положение, помочь ему, как можете? Послать ему деньжат. Ну, в наше время это ну, легко. Различные платежные системы послать ему денег, чтобы он решил с помощью финансов свои проблемы. В мире энергии, ну, деньги не имеют смысла, то есть там... Но деньги это тоже энергия в нашем мире, это тоже энергия. Надо помочь энергии, именно энергии своей души, теплым, так сказать, пожеланиям. Для этого используют, знаете, обычно, ну, какие-то обряды, молитвы, все это хорошо. То есть, если вы это знаете, к примеру, вы, как бы, в какая-то конфессия, вы верите, да, обязательно там молитесь, заказывайте какие-то молебные. если это вам, ну, вы знаете, да, это делаете но просто еще от себя. То есть вот как бы, ну вот просто вот как мы делали с вами энергетические шарики, то есть намерением, то есть надо, ну энергию свою и намерение свое, что, что вы хотите. То есть энергия ⁇ это просто энергия, а намерение, что вы хотите, чтобы душа этого человека максимально поднялась, максимально, ну, может быть, сбросила с себя какую-то тяжесть, какие-то путы, чтобы подняться. Чуть выше, чтобы следующее воплощение было благоприятным Вот это самое лучшее пожелание И если вы осознанно концентрируете на этом Вы, как говорится, посылаете это намерение Если вы уже более осознанно, то есть умеете работать с энергией Можете даже, как говорится, пообщаться Пока человек еще находится здесь, в этом мире, какое-то время вы можете, он и так и так здесь обычно, вы можете волей своей как бы вызвать его, пригласить, не вызвать, пригласить И попробовать, ну как бы мысленно пообщаться, узнать, а что, что ему нужно Может быть остались какие-то незавершенные дела, в которых вы можете помочь Может быть действительно энергии, может быть даже чисто вот руками физически снять с него какие-то вот э, привязки и путы Потом их там переработать, но снять, чтобы душа стала легче чтобы она начала подниматься очень важные моменты но для этого надо работать работать с энергией понимаете друзья мои ну попросту вот силы вашей души и вот пока вы посылаете эту энергию этому этой этой душе значит ей легче надо использовать можно использовать молитву, которую вы знаете можно но Молитва это все-таки как бы через посредничество. То есть вы как бы, знаете, отдаете и Грегору, а он там, ну, часть, часть передаст. Но лучше напрямую. Хотя и то, и другое может быть. Потом, конечно, часто всякие вопросы, а как, как, значит, погреб, погребя, погребальные обряды нужно делать. Во-первых, нужно всегда ориентироваться на то, что человек, особенно перед своим уходом, как он говорил, что он хотел. Надо выполнить его волю. То есть вот у нее при жизни было желание, чтобы его там похоронили там как-то на определенном кладбище. Там, бывают там семейные какие-то могилы, бывают еще что-то. Либо его там кремировали, либо похоронили, ну, как говорится, в землю, либо еще какие-то обряды провели, в которые он при жизни он верил и думал об этом. То есть надо выполнить волю покойного. То есть вот это, это важно Даже вот если он что-то что желал, чтобы вы там что-то сделали Что-то кому-то отдали там, То есть надо выполнить, ну, желательно все вот по пунктам Абсолютно точно То есть если человек, к примеру, ну, желал, чтобы ее похоронили землю А вы его кремируете, потому что вам так хочется Это не очень правильно Если наоборот, то тоже неправильно Даже если, какие бы у вас ни были убеждения Какие бы, ну, вы должны выполнить волю покойного На самом деле Поэтому и ориентироваться тоже на свою душу Не на те даже слова, которые вам кто-то говорит А именно на чувство вашей души Что помогать надо ушедшей душе в первое время Чтобы главное не привязывать Понимаете, вот часто ваши страдания Знаете, вот на кого-то нас покинул Еще что-то, они ну, привязывают душу Это неправильно То есть вы должны отпустить Вы еще встретитесь с этой душой В других воплощениях это будет но сейчас надо, как говорится, ну, э максимально перейти вот в тот в тот мир, максимально. Это очень важно. Помните об этом. И э -э ну вот тут пишешь нельзя плакать, скорбить и страдать, когда уходят близкие. Тоже неправильно. Не надо держать это в себе. Не надо вот эту бомбу держать в себе, сказать нет, не надо. Наоборот, надо быть искренним. Если вы плачете вот, искренне, потому что во вселенной есть все И страдания, и, и печаль Уже такие потоки Бывают, что ну, Вы даже не воспринимали их вот этих. Это тоже энергия, которая Здесь присутствует и имеет место быть И сдерживать эти эмоции Страдать, да, вы должны Можете спокойно ну, Поплакать, реально Я не знаю, может, не прилюдно А вот, вот сидя вот Вспомнить этого человека, поплакать Вспомнить о нем, но вот эту энергию энергию вы должны как бы намерение выразить, чтобы она не привязывала, а чтобы вот попечалиться об, этом, об этой душе и отдать эту энергию ему не печали, а именно вот этот драйв, чтобы поднять его выше, понимаете? То есть вот то же самое вот вы внутри себя не держите, потому что хуже, когда вы сдерживаете, сдерживаете, сдерживаете. Вот это вот напряжение, вот этот этот гранат этот кулак привязывает, она может и вас повредить и не поможет покойному. То есть надо быть искренним. И в стране своих, и в гневе своем, и в печали. То есть это самое, самое важное. Следовать в потоке, следовать чувствам своей души. Вот, друзья мои, донес я до вас тему, потому что действительно прямо, ну, как бы люди ко мне начали обращаться вот, чередой и ответить вот на какие-то звонки, смс-ки у меня часто не получается. И вот поэтому я вот эту тему понял Ну тоже слушайте свою душу не какого-то вот типа меня какого-то умника который вам тут рассказывает слушайте именно свою душу давайте ладно а то видите я только говорю а ваши вопросы не читаю так мистик скажите пожалуйста как правильно давать свои вещи усопших родителей кому их лучше отдать можно ли что-то из вещей оставить дома но если были пожелания об этих вещах там кому-то отдать Значит значит отдавайте как, как пожелали Но Знаете, можно ли оставить дома? Можно Но лучше их как-то Ну как бы разрядить Разрядить Ну хотя бы намерением своим Чтобы не было вот этой вот Привязки к каким-то мертвым мирам Можно просто любые вещи разрядить Отдавая их, тоже лучше разрядить, чтобы не передавать, как бы, вот эту вот часть, часть души. Так, а души постоянно пересекаются в каждом перевоплощении. Да, в общем, скажу вам честно, очень часто, очень часто вот это вот Круговерть идет там родственники, друзья и вот даже люди случайно с которыми вы встречаетесь, они тоже, то есть вы все время часто случаете. Так. Алкоголь не стоит пить, вниз тянет из-за этого. Ну, в принципе, конечно, алкоголь понижает вибрации в чем-то. Но это тоже часть, часть культуры, часть всего остального. Поэтому не надо уж прямо что в там Пить вредно? Да, вредно. Но алкоголь часть, часть этого мира. Поэтому но можно из-за этого загреметь, как говорится, под фанфары. Можно. Но можно не загреметь. Так, так, так, так. Доброй ночи. Мистик, что за... знаешь, что ответить про животных? За что страдают? Ну, друзья мои, за что страдаем? А за что мы все страдаем? Все это кармическое. Кармические вещи. Каждый из нас и животные, и страдания проходят свой путь. Действительно, свой путь. И, знаете, как говорится. У Высоцкого, помните, замечательная песня, там какие-то слова Может быть, тот облизлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом Ну, вот так вот, упрощенно То есть, действительно, страдание часто, то есть, душа вот это перерабатывает кармически Некоторые тут такие, особенно горные, говорят, что нет, если ты стал человеком, ты навсегда человек То есть, в животный мир ты никогда больше не попадешь Ой, я вам скажу, фигу с маслом и боги попадают в животный мир. Скажу вам честно. А бывают и ниже падают. Поэтому не надо тут думать, что типа, если вы там. Как и как в жизни. Вот вы, к примеру, знаете, эти какие-нибудь. Ну, как по службе, кто там звездочки получает, офицеры там, должности, должности, там, там, майор, подполковник, там, полковник, там, генерал-майор. Все. Все, я всю жизнь буду генералом. А бывает раз там. Лишить воинского звания и всех наград правительственных, как там всяких ловят коррупционеров. Все. Был генералом, стал, в конце концов, сторожем на автостоянке. Тоже может такое быть. Да может. Был министром, стал швейцаром. Может, бывает и такое. Так, да здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому, но это не значит, что надо относиться к животным, как говорится, что страдают и правильно страдают. То, что вы высказываете, ну, помогаете им, это и для вашей кармы хорошо, и для них. То есть, если вы как бы знаете, что человек негодяй там, вот, в жизни и там какое-то противоборство у вас, и его там потом бросит в этот, в какие-то там он перейдет в нижние миры и потом придет к вам еще в виде там бездомного пса то это не значит, что вы должны его гнать, даже если узнаете. А наоборот, наоборот может быть, приветить. На этом вы подниметесь. Может быть, и взять к себе. То есть, вот надо тоже уметь уже прощать. Было противоборство, да, вы сражались. Но в какой-то момент все. То есть, надо понимать, что не, не навсегда. Что души опускаются, потом поднимаются, поднимаются, потом опускаются. И не надо думать, что вы там все навсегда, это все. Нет, это не так действительно. Все это волна, все перемешивается, идет вверх и вниз. Поэтому не надо пренебрегать ни верхом, ни низом. Понимать, что вы сегодня на коне, а завтра под конем. Сегодня вы, как говорится, всадник, а завтра вы конь. Вот и все. Любите скакать на лошадях? Замечательно. Значит, ваша карма такая, что вас носит кто-то в седле. Ну, а значит, потом кто-то на вас будет скакать. А вы будете в конюшне стоять милой лошадкой. Может такое. Да всегда так бывает. Особенно с горделивыми людьми, которые там все время говорят, да и я там. Посмотрим. Посмотрим. Так. Здравствуй, я здравствуй. мистик. Видно, пришло время прощаться. Что? Что-то тема слабонемная. ну друзья мои, нет, не торопитесь. Не торопитесь. Не надо думать, что все. Если я такую тему поднял, просто действительно как-то... Волнами идет, и вот это вот обращение на это идет, идет на меня Поэтому вот решил в общем этом рассказать Чтобы там каждому не отвечать на смс на, на сообщения Действительно так, так, доброго шьем костюм Лешил Подскажите, как он одевается У него на голове какой-то головной убор, пожалуйста Друзья мои, леший и очень индивидуальный. Вот нашего лешего вот местного я видел в разных обликах. И очень достаточно угрожающих. Это облик, вот как снежный человек, здоровенная, ну вот ну, около трех метров Здоровенный, вот как горилла. То есть, ну нет, не горила, потому что горилла там она вот, как бы согнута, а это прямоходящий. То есть здоровенный, вот как снежный человек, а рыжая, рыжая шерсть. И это достаточно угрожающее человеческое лицо Но все, все в этом в шерсти То есть взгляд, конечно, непередаваемый То есть увидеть такое это ну, Человеку неподготовленному Можно и, как говорится, действительно Отъехать в другие миры Просто увидя его А если он еще будет в гневе То есть от него будет исходить это То многое вам обеспечено Потом я встречал его в виде огромного бобра Ну реально огромного То есть Таких, таких бобров не бывает. Потом в виде, как бы, такого стога сена, Ну больше это напоминало такое насекомое, ну вот как вот, вот как бы, вот по, по грудь, наверное, вот такой сток сена, вот такой тоже, такая вот светло-коричневая, такая вот это, какие-то лапы, но тоже вид ужасающий. То есть, вот встретить такое вот живое существо в лесу, это, извиняйте, тоже многие охотники, наверное, это как его... Штаны-то промочили, когда он является в таком, таком образе. Ну, еще есть всякие такие, так сказать, менее плотные образы. В общем-то, я не знаю, как можно шить костюм Лешего. Больше всего это обычно, знаете, ну, если вы там для вечеринки, там есть такие, как бы, для военных. Такие вот как бы накидки из сена. Вот есть как бы вот для снайперов. Продаются даже, я смотрю, в магазине. То есть белые там с каким-то этим. Вот это, в принципе, ближе всего к этому. Так, что нас ждет 21 12 20 Дорогая Маргарита, мы переживем. Это 21 12 Будут проблемы? Будут. Но нас... Мы переживем все. Мистик, здравствуйте. Встречаются ли души в загробном мире? Ведь все... Инкарнеют. Как выбрать? Выбираются души в пары. Существуют ли договоры душа встречах в следующих жизнях? Встречаются ли души? Встречаются. Встречаются. Потому что перевоплощение бывает, идет сразу, бывает через какое-то время. То есть все индивидуально. Но души очень часто встречаются. Как выбираются в пары? Ну, это процесс жизни. Вот сейчас тоже вы встречаетесь с разными людьми. У вас разные взаимоотношения. Накапливаются кармические вещи Обиды какие-то, претензии, взаимные задолженности Потом да. это опять происходит Опять вы э, как бы Пытаетесь отработать это Поэтому э, существуют о встречах, Существуют Вполне вы можете в этой жизни как бы договориться Но и, и, знаете, потом бывает часто э, Потом-то Часто, знаете, вот как бы ну, Часто бывает в, ну, в юности Дети там, ну не дети по, Молодые люди дают там клятву Все там, любовь до гроба А потом э, через пару лет Уже настолько ненавидят друг друга что, что ужас, ужас И прямо всю жизнь будут там худшими врагами Так что вот тоже, знаете Дадите такое э, обязательство А потом вроде как э, ну, ваше мнение поменяется Поэтому тут э, Такие обещания А в карте место, договор есть Вселенная слышала то есть надо его разорвать. Как поднять, укрепить свою силу воли. Друзья мои, аскезы, аскезы, аскезы укрепляют волю. Ну, не значит, надо истязать свое тело, а, я не знаю, благостные аскезы. Даже вот что-то делать. Труд может быть аскезой, что вот вам не хочется что-то делать, а вы делаете что-то благостное. там я не знаю изучение чего-то начните язык иностранный изучить тяжело тяжело каждый день но это аскеза и укрепляет волю и учит вас учиться так так ага. так вот утро в тамилин так меня именно дух папа попросил он ушел внезапно призрак мы с ним как всегда по душам поговорили он ушел до сих пор на могиле не было только светлого воспоминания даже не тянет скорбить ну вот видите оптимально то есть надо душу отпустить потому что все эти привязки к могилам я знаете то тоже не очень потому что дух должен уйти и общаться вы должны как бы а вот это вот я понимаю что многие со мной не согласятся я тоже не люблю вот эти вот кладбища, могилы потому что память вот она такая а Ничего плохого в кладбищах нету, но все-таки, знаете, лично я предпочитаю не иметь могил, чтобы не было никаких привязок для духа, ни тела, ничего. Поэтому я, честно говоря, за кремацию, то есть за полную кремацию, и чтобы вот то, что еще осталось, вот так сказать, прах и пепел, развеять в том месте, где вот, где человек бы хотел бы, ну вот просто где-нибудь там, Река, море, поле, горы вот, вот такие места То есть где человек когда-то Бывал, где ему было приятно Вот это мой выбор оптимально. Но если вас родственник Просит о, о чем-то таком что, То надо делать Понимаете Так Если невозможно смириться Но как невозможно смириться вот вы не отпускаете то есть если не не мирите, то вы все время создаете этот якорь притяжения вы отпустите и так легче если вы занимаетесь энергетикой вы сможете встретиться с душой в осознанном сновидении можете встретиться с ушедшей душой если вы ну, умеете научились это делать то есть привязывать не надо надо отпустить дать дать волю а потом вы можете общаться если вы занимаетесь энергетикой на таком уровне сможете общаться сможете, Понять, что Ну, не здесь мы родились Не здесь умрем Что жизнь это Жизнь души долгий процесс Так Ну вот, что лучше погребение в землю Либо кремация Я, друзья мои, за кремацию И против, знаете, вот Могил и колумбаев Это вот лично мое это, То есть Привязки какой-то этого быть вообще не должно Лично мое мнение Но если ваш родственник просил Чтобы его, как говорится, как его похоронили Значит, вот храните, как он просил Даже если у вас совершенно другое мнение Так, если человек перед смертью очень страдает Он перерабатывает карму свою? Да, друзья мои Часто это происходит так Что вот болезнь и страдания Они имеют смысл Что человек действительно перед смертью Перерабатывает максимум своей кармы чтобы как бы облегчить душу, и она ушла вверх. не Имеет это смысл? Да, имеет. Но это не значит, что мне что надо, типа, страдаешь и страдай. Ну, ваша карма это максимально сделать, вот, помочь человеку, облегчить его страдания, боль. То есть, он перерабатывает, вы ему там, я не знаю, лекарства, добрые отношения там. Ну. Так уважаемый мистик расскажи что происходит с душами 40 10 после смерти ну вот до 40 дня кто-то раньше кто-то позже все равно души вот болтаются здесь там все это вы можете прочитать там разные искушения разные эти то есть но ну, самая беда что часто э дух уходя не понимает что он умер понимаете вот это неосознанность поэтому я вас призываю к осознанности э -э и вот, Если вы работаете с осознанными выходами, с сновидениями, вы понимаете это ощущение Вы, выходя, становитесь осознанными А душа, которая неосознанная, она попадает в круговерть вот этих образов астральных И за ней там могут начать охотиться, и много вот каких-то вещей там приходит И вот это сознание фрагментами вспыхивает Потом как бы, человек опять из недостатка энергии погружается вот это в сонное такое состояние То есть как во сне с вами происходит вот бросает вас эти события а вы не можете как бы понять что и как поэтому друзья мои вот я и говорю вам в этот момент надо вот ваша помощь это как вот ну как посылаете родственнику помощь как бы вот энергии намерением своим энергии в вот, шарики лепите с намерением чтобы вот, поднять приподнять дать его или просто дыханием силы земли там через руки отправляете с намерением больше и больше дать ему В какой-то момент вы чувствуете, что все достаточно Значит все То есть тут надо чувствовать свою душу Как дистанционно защитить зимой свою дачу от поджога Если живешь в городе Ну, во-первых, вы можете и в городе То есть вот момент энергодыхания Как вы, если вы знаете, как мы чистим пространство свое В принципе, вы можете точно так же намерением. Чистить вашу дачу, ваш участок И вкладывать намерение, чтобы Он как бы был ну, Защищать Чтобы никакие паразиты Не могли даже к ней подойти А плюс к этому лучше всего Если вы научились делать обереги и амулеты Сделать амулет И он будет защищать И никто к вам не залезет Хотя соседние дачи могут как говорится, Вычистить досуха И никто ее не подожжет То есть все, все это просто, но для этого надо делать. Понимаете, не, не думать о делании, а делать. Так, мистик, правда, что самоубийства не могут уйти в другие меры, пока не закончится время судьбе на земле. Ну, не совсем так. Хотя, ну, самоубийство это э -э не самый лучший, не самый лучший путь. Тут это можно, если вы, как бы, это отдали жизнь свою за други свои, то есть это не самоубийство, а, как бы, может быть, жертва, когда... Человек осознанно понимает, что он погибнет, но идет Это одно дело Ну вот самоубийство это, да, уход, как говорится, прогул То есть сбегайте с работы, у вас вам положено, а вы вот пытаетесь уйти от тяжести жизни Поэтому ни в коем случае нельзя этого делать И уж надо страдать, значит страдать до конца Перерабатывать свою карму Поэтому перевоплощение будет хуже, чем могло бы быть то есть вы теряете свой уровень и в каждом раз, каждый раз это индивидуально поэтому не думайте да, Хельга Скаль, занимался сейчас медитацией увидела целый автобус мертвецов он остановился, поехал, да, сейчас получается большое время уходов да, друзья мои, я так понимаю что большое, большое время уходов поэтому друзья мои, вот это вы правы, вы правы. Так сказать, декабрьское такое время, время мертвых. Так, Доброй ночи, мистик. Еще раз хочу спросить, Ханя, лучше с сожением или погребением? Уже десятый раз я ответил, наверное, ответил, что я считаю, что кремация. Но надо выполнять волю близкого. Мистик, как узнать, в каких мирах сейчас наши близкие? Ну, оптимально это, если вы... Умеете выходить в осознанное сновидение В сновидение выразить намерение Увидеть близкого вам человека Или перенестись к нему И поговорить Тогда вы узнаете, что и как Совершенно точно На 100% без каких-то этих Но понятно, что нам же лень Нам надо, чтобы мы сказали вот Обратились к какому-то дядьке Он сказал, где мой там этот А он сказал, вот там Ну это, знаете, не, не все там не все так. Это пробовать мысленно подавать запрос даже. Запрос внутри себя. Бывает, знаете, когда вот переносишь внимание в родничок на голове, это самый верхний центр, здесь как фиолетовый цветок. Вы переносите внимание и здесь формулируете запрос, к примеру, а где находится вот, близкий мне человек сейчас. Вы как бы его туда отправляете этот запрос, и ответ вам придет в какой-то форме. Либо сон, либо что-то какие-то знаки. Но за ними надо следить. У животных нет сознания, они же дети ну, Дорогой Руслан, часто у животных больше сознания, чем у некоторых людей Светлана, вы опять балуйте этого старого дядюшку мистика Так, что означает, если человек постоянно видит в своих снах умерших, даже генеральных секретарей СССР Ну, значит, вот как-то энергия ну, как бы вот мертвых, она, она вот близка к вам, кружится то есть часто, ну это генеральный секретарит и нет, но часто родственники как бы снятся и пытаются предупредить Поэтому э, надо внимательно относиться, когда вам снятся родственники и потом вспоминать, даже если сон неосознанный Так, вместе как толковать свои сны? Если верить арит, то этот театр сушек ради откачки энергии наших эмоций Стоит ли воспринимать сны серьезно, исходя из этого? Ну, что могут энергию откачивать Могут, могут Но в то же время, значит, типа, все Выкинуть из своей жизни Надо вот чувство своей души То есть определить, настоящий ли это родственник Или какой-то там Кто-то надел его личину но тоже надо понимать Поэтому я ему говорю, развивайтесь Развивайтесь, друзья мои так, Артемида Тоже вы всегда, всегда мне, как говорится балуйте. Не заслуживаю я такого. Так. Добрый вечер. У индусов есть поверь, что душа не может долго без материализации, поэтому она реинкарнирует не позднее 40 земных дней после смерти. Что вы знаете по этому поводу? Ну, друзья мои, в принципе, да, то есть этот может. Но часто многие души подо... задерживаются дольше, потому что и воплощение бывает в разных мирах. И задерживается дольше дольше 40 дней не сразу происходит это но в, во многих случаях действительно душа уходит потом приходит достаточно быстро поэтому всегда все индивидуально не надо никогда жестких схем придерживаться так как вы относитесь к обряду в соединении с родом мало ли в таких делах смысле ну работа с родом это это хорошая поддержка вот здесь в этой нашей жизни ну и, и потом тоже Поэтому у меня есть практика по роду Которая очень полезна Чтобы как бы земля вас носила Держала Поддерживала И ваши намерения воплощались То есть род в этом может помочь И сберечь вас от некоторых проблем Поэтому работать с родом надо Куда попадают те Кто не смог вытерпеть душевную боль И самоуничтожился Ну вы все это смотрите не самоуничтожайтесь. <св> не самоуничтожайтесь. Терпите до конца. Терпите на, на страданиях, поднимайте свою душу, а не это. То есть просто так, не надо. Даже, даже если страдаете серьезно. Поэтому, друзья мои... <св> так. Мистик про спиртное удивил, атавизм — это не часть жизни в моем окружении хаотично, без Говорю, большинство отказывалось от этого. Да, я в общем-то тоже э, считаю, что спиртное ну, совершенно, но это часть, часть культуры, поэтому как как так сказать, с поеданием мяса, то есть бывает такой, что вы агрессивно там, что вот все там вы с мясоедами вообще не разговариваете, и с теми людьми, которые выпивают тоже. Но знаете. Это неправильно, это момент гордыни Что типа я отказался, а другие значит ниже меня Нет, надо относиться к этому спокойно Пьет человек, это его выбор Вы можете высказать свое мнение Но хватать его за горло и говорить Типа не пей, собака Это, это тоже, тоже не это Мистик, расскажи, как избежать сансары Ну, дорогой Александр Мы все здесь крутимся в этом колесе а, знаете, какой-то дурачок-мистик вам должен сказать Простой рецепт сказать Да, ничего, скажите Крекс-пекс-фекс, и вы избежите сансары Нет, как, как это рассказать Как это можно рассказать словами У каждого свой этот путь Так так. Доброй ночи, мистик Отца видел несколько раз во сне Говорил, пап, ты же умер Он говорит, нет, я живой может он не понимает этого или ему не дают понять. Бывает, что человек не понимает, что он умер. Бывает это. Он кружится вот в этих э, своих иллюзиях, пока не, не растратит свою энергию. И часто прилипает, как бы вот откуда там какие-то подселенцы бывают. Вот, вот именно потому, что их кто-то держал. То есть, тут надо грамотно подойти. То есть, это ваша задача. Тоже вот близкому своему дать энергии и отпустить. Не, не привязывать, а именно дать и отпустить. Вот это очень важно. Чтобы осознал он и максимально... Вот, и энергия с намерением должна быть. Так, мистик, вы руны применяете в жизни? Да, друзья мои, я применяю. Но не так, как, может быть, многие. Я не пишу никаких рунных ставов. Ничего, я... Бывают в каких-то ситуациях, они просто во мне. Эти руны, они во мне. И они как бы защищают меня. И возникают в нужный момент. Бывает, осознаешь, раз руна всплыла. То есть происходит какое-то накат, падение Руны сами начинают, они кружатся и защищают меня. То есть руны это инструмент, который я уже вложил. Я не гадаю по ним, не, не читаю. Даже ä, бывает иногда, я, ä, ну, у меня есть как бы лежит одна из рун, самая последняя, которая ну, в какие-то критические моменты э, находится рядом со мной. Но она олицетворяет весь этот все это руническое колесо. Так, мистик, мы посылаем вам энергию, она пройдет через мертвого. Друзья мои, э, дорогая Марго, а зачем мне посылать энергию? Что я вас... Вы лучше поддерживаете своих близких, чистите пространство, а не надо тратить свои силы на какого-то старого мистика. Я пока, как говорится, еще не это... Не собираю ни энергию, ни с кого, потому что считаю, что она нужна вам для вашего развития. Поэтому... Доброй ночи, мистик Почему люди рождаются с нулевой энергетической защитой И к ним все липнет Ну, друзья мои Кармическая вещь, поэтому Все весь минус, все минусы надо превращать в плюсы И учиться Учиться всему Здравствуйте, мои дочки Постоянно снятся умершие Наши родственники всегда к ней разговаривают Рассказывают, просят о чем-то Что-то принести на могилу, это не страшно Она проводник ну, да, просто до, дочь ваш чувствительный человек Действительно через детей часто какие-то просьбы возникают Надо их выполнять, если они, ну, в, так сказать, в пределах нормы Тут надо объяснять э, дочери, что там тоже не надо заигрываться с этой энергией мертвого Что там не надо с родственниками никуда ходить То есть вот там типа пойдем со мной, не надо <mathematically> Ну вот поговорите, пожалуйста, просьбу передать, это да Леший, как и другие сущности, белогазы, без зрачков. А, да нет, и, и не сказал. Это черные чё, глаза бывают, хотя вы скажете, черные глаза, что это? А, кто от божественных сил курирует душу на земле? Как распознать куратора? Совершенно разные существа бывают, и души от разных, так сказать, кураторов приходят сюда, поэтому тут общих рецептов нету так э, ирина спасибо вам ирина как думаешь мистик сколько ждать времени на следующее воплощение в новом теле тоже все индивидуально можете воплотиться действительно буквально через вот там 40 дней а то и раньше Да, мне тоже умерший муж во сне говорил что он не умер а живой рядом со мной про я его не вижу ну бывает и так что Душа как бы болтается в этих мирах И ничего себя нормально чувствует Ого, значит, Йети или Бигфут во всех странах Это и есть леший Ну, знаете, у меня, да, впечатление такое Что это как бы не каждый леший Йети Но бывает, что Йети это леший То есть, бывает так Потому что умение материализовываться есть не у всех то есть это определенный то есть материализовываться как бы физически иметь такой облик ну так кирдык вас ждет 21 12 да ничего нас не ждет не не нагнетайте дорогой серж Так, значит, будем шить доброго лесного хранителя, ежка. Ну, хорошо. Да, друзья мои, легко ли поднять мертвеца из могилы? Я бы не это, не стал заниматься вот этой вот всей кладбищенской ерундой. Не надо, потому что энергия мертвых очень быстро, знаете, вот эти кладбищенское колдовство. Я его понимаю, все эти, все эти вещи, но мне. Как, как бы не это я не одобряю это не одобряю а работать с кладбищем там вот эти все подклады переклады это я считаю ну, хуже получается только тому кто это делает хотя и многие другие страдают потому что да да каждый день пример да действительно да. Бросить пить это аскеза Да, друзья мои, бросить пить это можно считать аскезой Тем более, если вы пили И для вас это волевое усилие Это аскеза так Мистик, чем закончилась вчерашняя история С окружением вашего дома Друзья мои, история еще не закончилась Окружение продолжается но сейчас ситуация изменилась. Полную историю стоит ли рассказывать ее, не знаю, потому что, знаете, в таких ситуациях часто бывают проявляются ну, многие люди. То есть очень интересно воспринимать, что когда попадаешь в тяжелую ситуацию, сразу как говорится зерна происходит такая сепарация зерна отделяются от плевел то есть кто-то злорадствует и говорит ах ты мистик тебе вот так мы знали наконец-то тебе прижали хвост наконец-то тебе там эти на, накрутят тебе хвоста там намылит покажут тебе то есть прямо злорадство такое то есть а, а, а потом а некоторые да вот блин ты попал, давай там, что тебе сделать, что тебе помочь, потому что вот, знаете, очень многие люди мне и писали там, что там и медитируют по этому поводу, действительно энергию мне посылают, я очень благодарен, хотя я, друзья мои, этого не просил, то есть со своими проблемами я разбираюсь сам, поэтому свою энергию лучше тратьте ну, на своих близких, они они на, а на, на меня, старого дурака, но конечно, интересный момент вот этих вот как бы кто, кто раньше как бы так Ну, был, был этим, а тут начинает злорадствовать Вот это вот мне вообще кайф Я обожаю этих ход перевертышей Обожаю, ну и хорошо хорошо Для меня это только, знаете, тоже божественная игра И мне это э, Показано Тут мне потому что, да, тут э, Ну Как говорится, подписчики, которые волнуются за меня Мне там разных там Видео на что там э, Меня там тоже, конечно так и мистику и надо. Чтобы ему там пусто было на разных там канальчиках. Начинают. Я думаю, вы нормально. Нормально. Ну, а, а я этого... Я этому только рад. Поэтому э, хорошо. Хорошо. Но в историю об этом я вам, наверное... Потому что она сложная. Сложная. Не во всем я еще разобрался. Но я уже как бы нашел решение. И... Знаете, как это... Помните фильм Кавказская пленница»? И там этот э, товарищ Сахов говорил, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Вот это мое решение, и я его уже э, притворил в жизнь. И теперь э, те, те, же, те же ребята, которые ну, в чем-то вызывали у меня такой холодок и являются моими друзьями. Я думаю, они не послать ли этих, этих ребятушек к тем людям, которые злорадствовали Чтобы они на, это, как на своей шкуре узнали, а каково это Очень легко сделать, друзья мои Но я не буду этого делать Я не из тех Всегда ли возвращаются ушедшие животные? Ну, часто возвращаются Часто возвращаются Так, шизофрения существует или это миф? Ну, знаете, шизофрения, конечно, существует. Но, с другой стороны, это медицинский диагноз, это э, перечень симптомов. Но дело в том, э, из-за чего эти симптомы? То есть, если чисто вот с, мизи, с медицинской, с физиологической точки зрения к ним подходить, да, она существует. Но надо, если опуститься на уровень энергетики, то часто шизофрения это болезнь как бы болезнь не, душ, не болезнь души а повреждение энергетики то есть душа разум не может справиться с, с какими-то потоками и происходят вот такие вещи поэтому и лечить ее надо то есть не только медикаментами не сколько, не столько медикаментами сколько энергетикой Так. Да Мертвых лучше не дергать, у них свою жизнь Да, друзья мои Был забавный фильм Парень с нашего кладбища Молодой парень работал с сторону Подружился с усопщими Они его полюбили, это совсем не страшно Да, согласен, друзья мои На самом деле надо уважать мертвых Не кощунствовать и уметь общаться, как говорится, и с живыми, и с мертвыми, уважительно, равно, понятно, соблюдая благоразумие. И понимать, что любые духи, там, к примеру, хозяин или хозяйка кладбища, какие-то духи, это все, знаете, сегодня они здесь, а завтра сегодня они там, а завтра они здесь. И если вы там будете себя там что-то корчить, то это вам всегда кармически прилетит. Правда ли, что при сожжении тела душа легче поднимается вверх, а земля затрудняет поднятие? В чем-то правда. То есть, тело – это якорь. Так, вызов духа любимой собаки не вреден. но ну, таким образом вы ее привязываете. Ну, вот что, что этот дух будет возле вас болтаться. То есть, лучше бы, чтобы быстрее на перерождение, и, возможно, вы еще и встретите ее, как говорится, в этом Поэтому Так, друзья мои Ну ладно, мы с вами уже вот Вчера в Чечне землетрясение Было больше пяти баллов Да, что-то об этом я не слышал Не слышал Не слышал Так Подруга общается с умершим сыном С помощью контактера Привязана к этому намертво Может ли контактер реально передавать информацию Ну Может и может А может и не может То есть знаете Лучше бы она сама это делала Потому что контактер Не факт что он контактирует Именно с духом Потому что может быть и кто-то другой Обладая информацией Считывая ее с пространства Может может не с нее там Поэтому Надо всегда иметь Свою э, Свою Есть ли конечный пункт перевоплощения Мы спрашивают ли нас рождаться на свет или нет Бывают вы сами решаете Особенно из каких-то верхних миров Вы сами решаете где родиться и когда А бывает у вас очень маленький выбор. А бывает вообще выбора нету. Так. Мистик не ответит вам на личные вопросы. Ну, только и делаю, что отвечаю на вопросы. Почему бы нет? <связываю> Душа смертная. Хороший вопрос выше был. Вы Про вот на что думаешь так? Ну, знаете. По сравнению с человеческим телом Душа, конечно, бессмертна Но, так или иначе, ничего вечного в этой вселенной нету, Так что Все, как говорится, перетекает из одного в другое Расскажите, о каких райских мирах вы знаете Как они выглядят и как устроены Да, хорошо устроены Чего о них разговаривать Сейчас, это уж надо отдельно, наверное, какие-то видео делать. А тут в двух словах вообще. Так. У меня мама умерла два года назад. Я год плакал. Каждый день было тяжко очень. Но сейчас чувствую, что там у нее наверху все хорошо. Вот видите, личное чувство души. Что вы ощущаете? Но лучше вот именно плакать тогда. То есть с намерением, чтобы эти слезы не тянули человека, а помогали ему. То есть не, не, вот, не вниз, а вверх. Вот даже чтобы это было страдание и горе было осознанным ну что ж друзья мои давайте мы уже с вами 50 минут в эфире поэтому давайте на сегодня завершим нашу такую видите вечернюю несколько печальную тему хотя она всех интересует поэтому поддерживайте своих близких даже когда они ушли Потому что это очень важно Тем более, если вы люди такие Мистически настроенные и осознанные То это, я бы сказал, в чем-то ваш долг Потому что многие там Просто будут, как говорится, выпивать там за, за, за упокой А человеку в это время нужно Не это, а именно Часто энергии без каких-то посредников Просто тепло вашей души дать Чтобы Иметь возможность подняться Как можно выше И это и вашу карму улучшит Это не то, что вы делаете прямо То есть вы это делаете прежде всего для себя Все, дорогие мои друзья, счастливо, пока